я увидел то, чего даже не предполагал. Я многих университетов знаю, наших, московских, зарубежных, и Оксфорд, и Кембридж. Конечно, это не Оксфорд, вот, но для нашей страны это, конечно, великое учебное заведение с очень большими традициями. Я увидел первое что здесь чтится вся история от закладки университета и фамилия, и имена тех, кто это сделал. Это российские граждане, великие граждане, начиная от императора, который, будучи молодым человеком, вдруг решил, что в Казани надо построить университет. Он умный был человек. И вот это было сделано. Больше всего на меня произвело впечатление факультет биологии. Московский зоологический музей, где собрано в общем много чего-то, на мой взгляд, он уступает. Очень мощный выставочный зал экспонатов и по территории, по площадям, и по оформлению, и по системе. Это, это, это просто Я нигде не видел такого.